Так, давайте пойдем сюда Посмотрим, у нас тут стоят все лю люди Так, иди сюда, иди сюда, человек в странной футболки Иди сюда Уважаемый, расскажите, почему вы в футболке другого цвета? Что за несоответствие? Гиптик-индивидуалист <гибтик> -индивидуалист> <гибтик> -индивидуалист> Это как? Чем вы будете заниматься <гибтик -индивидуалист> на Я Буду всех отвлекать, буду всех, всем мешать Наслаждаться э, этим прекрасным мероприятием Тебя не слышно. Ты говори громче. Я говорю, что я буду всем мешать. Буду подходить и мешать им наслаждаться этим прекрасным мероприятием. Каким образом? Что это у вас за хвостик там? Мы будем спрашивать людей. Их мнение о гиг-пикнике, их мнение о критическом мыслении. Ну, хорошо. Посмотрим. Удачи вам. Спасибо. А сейчас мы подошли к стенду Зануды, и теперь нам ответит на парочку вопросов Светлана, менеджер по развитию проекта Зануда, расскажите, пожалуйста, что у вас за стенд, что вы будете интересного показывать. Зануда в этом году является куратором зоны науки на гиг-пикнике, и еще представляет стенд Зануды, на котором будет проходить несколько этапов игры. Они будут и на разные органы чувств. У нас сделал стенд физик. У нас тут... Из стекла вырезано, там как подсветочка, эти тоже светятся, но просто пока светлой, поэтому ничего не светится еще. Тут будут какие-то игры проходить, ну короче, здесь реально технически что-то интересное, там даже будет, где проверка слуха, там будет трубочка, то есть ты поднимаешь трубочку, слышишь мелодию, нужно нажать на жанр. То есть у вас будет все шесть органов чувств, то есть вы все будете контролировать? я помню, не шесть, будет нюх, будет нюх, будут колбочки с запахами. Запах, uh -huh. название запахов будет завуалировано. Uh -huh. То есть не будет там чизкейт, будет uh -huh. э, запах И нужно науки. будет угадать... Да, и нужно будет угадать, что это за uh -huh. запах. Вот. Пожалуйста, потом, да, звук, всё. Ну, вообще, у вас очень красивый стенд, я хочу вам вот... показать. Спасибо вам, так радостно от этого. Приятно вас очень видеть, спасибо, спасибо большое. большое. Спасибо. Спасибо. А тут у нас большой сектор университета Итмо. Первый неклассический университет. Сейчас мы дошли к стенду приемной компании университета ИТМО. Девушка, расскажите, пожалуйста, почему вы агитируете всех поступать в ИТМО? Потому что ИТМО — это первый не классический университет, и он сделан с любовью. Что, -что такого хорошего есть в университете ИТМО, чего нет в других музыках? А Мемы, вот сзади, прошу обратить внимание. Замечательный куб мемов. Мне кажется, что нужно обязательно туда пройти. Всем также мы бесплатно фотографируем. Скоро будут доступны, Может быть, поесть бесплатно мороженого. Бесплатная еда. К университету мы уже сходили. Теперь мы пойдем посмотрим, что есть в университете ЛТ. Хочется узнать, что у вас есть интересного. У нас много интересного, но мы представляем здесь основном студенческие проекты. То есть ребята, которые подготовили сами свои проекты и представляют. это робот-художник вот На базе руки манипулятора до роботов разработана нашими студентами станция смешения красок, поскольку смешение красок художественных для живописи существенно отличается от машинной живописи. То есть от полиграфии. полиграфии там S7 UK. Вот, или RGB, и смешивается все просто, и оно по точечкам идет. А здесь необходимо смешать нужные пигменты, в правильной пропорции. Это нетривиально, была разработана математическая модель для этого. И Все внутри вашего университета. Да, естественно. Вот. Этот проект поддержан умником. Артур Скандарович является автором этого проекта. Расскажи коллегам про ArtSype и что там происходит в тех словах. А, а да, что это за шайтан-машина? А, вот, на камеру. Вот, и, и Идея с, э, самого робота заключается в том, чтобы это был робот, который имитирует процесс живописи uh -huh. ну, в том понимании, в котором он понимается в нашей отечественной классической живописной школе. То есть, прежде всего, это смешение красок, ну и наложение их на холст. Понятно, что с помощью любого плоттера вы можете нарисовать с помощью туши, что угодно. Uh -huh. Но когда мы говорим о художественных красках, то здесь каких-то... Решений известных еще нет. Вот здесь представлено одно из возможных решений. Это с помощью перистальтических насосов подается в микродозирующее устройство, которое смешивает краски и накладывает на холст уже нужные цвета. Ну что такое? Мы вдыхаем что? А выдыхаем. Ну вот наконец-то правильно ты, хорошо. И вот так бы примерно выглядит углекислогат. Если взять его. Далеко. Давай допустим, и вот так этого можно будет попробовать. Отлично, вкус. Кто хочет попробовать, Держи, Даня? омолаживает кожу лица, придает мозгу кислорода, наполняет вас жизненными силами и энергией. Вам хочется жить, улыбаться, веселиться, а самое главное не вызывать привыкания. А сейчас мы Зададим пару вопросов Андрею Крутикову. Андрей пришел в прошлом году к нам на гик-пикник и теперь регулярно посещает наши встречи. Андрей, расскажи, чем тебе так зацепило общество скептиков? С чем тебе интересен этот проект? Ну, началось все с того, что я действительно сходил на гик-пикник прошлым летом, увидел стенд общества скептиков. Поскольку делать мне особенно было нечего, я решил пошататься и посмотреть на все стенды. Общество скептиков задавали интересные вопросы и. Я понял, что стиль мышления этих людей близок ко мне, я решил узнать о них поподробнее. Я заполнил пару анкет, пообщался с людьми и подумал, что идея дискуссионного клуба, который проходит каждые две недели в обществе скептиков, это довольно забавно. Поэтому я решил присоединиться, стал посещать встречи, и вот я здесь. Ну, насколько, насколько я понимаю, центральный элемент концепции общества скептиков – это научная, научный скептицизм. Скажи, пожалуйста, чем научный скептицизм может быть полезен э, любому человеку, рядовому или не всем? Расскажи, пожалуйста. Я думаю, что большое количество человеческих проблем имеет корнями заблуждения. В том числе заблуждения относительно объективной реальности. Мне кажется, научный скептицизм – это та картина мира, которая помогает лучше синхронизировать свое понимание реальности с другими людьми и, возможно, более эффективно решать какие-то задачи и э, иметь, как это ни парадоксально, меньше психологических проблем. Спасибо, Андрей. Так, а сейчас к нам на секундочку на стенд заглянул Дмитрий. Он часто бывает на наших встречах. Это чемпион практически общества скептиков по своей игре, просто X. вассерман э, в кубе. Вот. Интересно, что тебя привлекло на гигпикник сегодня? Меня привлекло на гено гигпикник большое количество и концентрированное, как так сказать. Опять же, количество всякого разного интересного такой тематики. Я первый раз на таком мероприятии, и это дополнительно усиливало мой интерес. СНС науки такая. Пойдем слушать лекцию Полины Кривых про суперспособности. Окей. Okay. Ну, в общем, концепт всей лекции в том, что на самом деле среди нас живут самые настоящие супергерои. У них есть те самые суперспособности, о которых вы читали в комиксах. Просто их не очень много, и, возможно, вы об этом не знаете. И сначала я хочу рассказать вам про тех супергероев, которые вот живут среди нас просто не палятся, как настоящие супермены Потом поговорим про те суперспособности, которые есть у каждого из вас, вот прям у каждого, кто сидит в этом зале, на самом деле есть минимум две суперспособности и в конце поговорим о том, какие же суперспособности мы, может быть, сможем получить в будущем. Балина Кривых — это э, лектор э, платформы «Синхронизация», фонда «Эволюция». Вот. Э, очень интересная лекция. Смирно. Хотя, конечно, нам, как скептикам, в первую очередь, интересно, конечно, узнать, где можно посмотреть ссылочки. Вот именно, допустим, <смирно> очень интересно про вот, вот человека, с обладающей эхолокацией, к примеру. То есть где -то, можно про это посмотреть? А, да, можно прям забить в Google-поиск «Бен Андервуд». Вылетают, как его собственное интервью так и заключение врачей, которые показывают, как именно он это делает. Просто это на самом деле фактически даже ответ на статью Томаса Нагиля о том, каково это чувствовать себя летучей мышью, да, каково воспринимать. Да, это, это очень на и, и, интересная, интересная, конечно, лекция в этом плане. Вот, но нам, конечно, в первую очередь было интересно узнать вот именно ваш опыт, как, каково это чувствовать себя популяризатором науки. Потому что, насколько мы знаем, вы, вы же студентка. Да, я студентка. Вот, и это, может быть, у вас какая-то сверхспособность, что вы, будучи студенткой, замечаете такие замечательные лекции видеть. Ой, спасибо а. большое. Я могу, наверное, рассказать, как я к всему этому пришла. Да, мне да. кажется, будет довольно честным ответом. Получилось, что я почувствовала, что мне интересно читать научно-популярные лекции в октябре прошлого года. А, я пришла... это недавно? Да, не так давно. Я пришла в проект «15 на 4», который а -а -а. может войти любой. И такой, «Хей, у меня есть идея лекция, я хочу прочесть лекцию на 15 минут». А -а -а. После этого я была очень рада, когда меня приняли в школу лектора фонда «Эволюция». Ага. Я закончила школу лекторов фонда. Это какой-то образовательный процесс? Да, это прямо образовательный проект фонда «Эволюция», называется «Школа лекторов». Когда ты занимаешься одновременно с преподавателем по контенту, по содержанию твоей лекции ага. и одновременно с преподавателем по тому, как ты держишься на сцене, все вот это вот, интонирование, ужас. Ну, то есть это очень интересно, и это то, чего мне не хватало. Да. Ну, мы видим, да. уроки прошли Да, итоги да, да, прошли не зря. Я хочу передать привет Никите и сказать, он классный, если вдруг он это увидит, он был лучшим преподом. А, да. ну, а вообще вот деятельность культурной платформы, синхронизация, то есть... Как а, происходит? Синхронизация – это лекция для взрослых. То есть это довольно четкая платформа, которая позволяет набрать те знания, которые ты не набрал в школе или ты не мог набрать в школе и захотел набрать сейчас. Мы недавно только открыли направление психологии, собственно, я сейчас готовлю несколько лекций про память. Возможно, мы будем читать их как совместный лекционный курс с Дубыниным, так что он будет читать про устройство мозга, я буду читать больше с стороны психологии, а он как физиолог. Но вообще, пока синхронизации больше про. Проекты именно культурные, то есть это архитектура, искусство. Это, понимаете, вы в Москве культуры. в основном Да, это все выступаете. Москва. Да, это да, все Москва. Понятно. Вот, совсем недавно запустили физиков, буквально в июне, uh -huh. в конце мая были первые лекции по физике. И с осени мы хотим запустить вот такое вот психолога-нейробиологическое направление. А вы знаете, есть такой анекдот, полезный совет. Возьмите подушку, пришейте к ней отрезанную куриную голову. А теперь попытайтесь объяснить, зачем вы это сделали. Ну вот, примерно вот в этой же истории находится и цилиндр фараона, и их позитивное, несомненно, влияние. Дальше идет специальный раздел, он называется «Магические приборы». Магические они по банальной причине. Их авторы вообще не скрывают, что это магия. Они прямо говорят, это магия. Вот это вот чувак в очках с палочкой. Жух, да, клиникус в головакус. Я даже не знаю, как это еще назвать. Самый такой вот смешной из этих приборов, который мне попался, это пирамиды Энсов. Пирамидальный прибор энсоф имеет достойные характеристики своего послужного записка, пишут нам. Он обнаруживает местонахождение пропавших людей, помогает в уголовных делах, связанных с ограблениями, разрешает конфликтные ситуации делового и административного характера, а также разрешает проблемные эпизоды с любовниками. А с любовницами стыку не разрешает. Так, теперь мы встретились с Владимиром Георгиевичем Сурдиным кандидатом физико-математическую наук, популяризатором астрономии. Хотелось бы узнать у вас особенности именно популяризации астрономии. В чем специфика именно этой науки в нашем обществе? Специфика в том, что она давно уже не преподается в средней школе. А люди хотят знать, как устроена Вселенная. Поэтому ажиотаж на лекциях по астрономии большой, народ просто идет, чтобы дополнить то, чего они не получили в школе. Я очень рад этому. Например, у нас в МГУ а я там преподаю астрономию ну, специалистам, uh -huh. которые станут действительно uh -huh. профессионалами, когда организовали курсы межфакультетские, то есть с возможностью с любого факультета записываться на астрономический общий такой а, курс, а ко мне пришло около двух человек. Я стал самым востребованным преподавателем в МГУ и даже получил от нашего ректора какой-то там диплом лучшим. А на самом деле это не моя заслуга, а просто та наука, которая интересует... Даже это не наука, а, собственно... Все-таки есть запрос в обществе конечно. Но это нормальная любознательность у человека. Знать не только то, что почему-то ногами ходишь, но и как-то в более широком масштабе. Это нормально совершенно. Он потихоньку пропадает, этот запрос, когда человек взрослеет. Но на уровне, скажем, старшеклассников и студентов первых курсов этот запрос а, существует, и мы его восполняем. Ну, Проблемы нет. Публика есть, не хватает астрономов, нас очень мало. Uh -huh. Специалистов в России примерно около 600 человек. Ну, не всем хочется и не все умеют, может быть, с публикой работать. Поэтому реально а, на по, а почве астрономии работает примерно 10 популяризаторов всего на Россию, это, uh -huh. конечно, очень мало. Ну, конечно, конечно. Ну, понятно, в общем, пробел есть, потребность есть, да. а необходимость расскажите просто почему именно нужно э, рассказывать людям про науку про какие-то важные э, особенности объективного мира. Но если забыть о том, в какой стране мы живем, просто в глобальном, мировом масштабе думать, то а, тот факт, что человечество, именно нашего homo sapiens, наш вид, стал а, царем природа, мы цари природы, мы ее поработили, мы ее эксплуатируем. Единственное средство, единственное качество, которое нас выделяет на фоне других разумных существ, а на Земле есть достаточно интеллектуальные существа, дельфины, вороны, обезьяны, мы любознательны, мы далеко выходим за рамки необходимости, вот за рамки бытовых своих потребностей, да? Нас интересует, что происходит на расстоянии миллиардов световых лет Хотя это ну, никак не на нашу жизнь, на наш быт не повлияет Но раз мы этим интересуемся, мы единственные И мы стали доминирующим видом Значит что-то, какая-то связь Это наше эволюционное преимущество Это наше преимущество, мы его реализуем Даже если сегодня не понимаем, как именно оно обернется в нашей жизни Но мы смотрим далеко вперед и знаем, что отказываться от любознательности нельзя Иначе мы потеряем что-то очень важное ну и астрономия – это самая даль... а, дальнобойная наука, по-моему, из всех. И люди этим интересуются. Что-то внутреннее их к этому толкает. Значит, это необходимо человеку как виду, как населяющему Землю. Конкретно в нашей стране. Может быть, астрономия не самая полезная для нас, потому что условия для наблюдения неба у нас не лучшие. Мы все-таки северная страна. Условия финансирования, как и вся наука в России сегодня – в тяжелом состоянии, но ну, мы стараемся, мы стараемся, что-то из этого получается, а что-то нет. Будем надеяться, что это обернется положительно. Ну, а еще вот такой важный вопрос для нас, как для общества скептиков, так как мы радеем за научный скептицизм, за критическое мышление. Знакомы ли вы с этими терминами, и насколько эти термины соответствуют как раз-таки популяризаторскому духу? Uh, да просто нормальная наука – это и есть скептическое отношение к окружающей действительности. Мы фильтруем всю информацию на предмет ее истинности и ложности. Сегодня это труднее, чем в прошлом, uh -huh. потому что масса фейков и всяких там лженаучных, и розыгрышей, и, э, непонятно какой информации к нам э, придут. И нужны скептики, которые все ставят под сомнение. Не потому что они такие злые люди, а потому что они хотят знать правду на фоне лжи. И ученый – это как раз тот человек, который этим занимается, выясняет правду. Это просто вы – часть науки, часть вот того подхода к действительности, который гарантирует нам прогресс. Потому что если мы сделаем а, на неправильных основаниях какой-нибудь ядерный реактор, или паровоз, или самолет, это плохо обернется. Скептик должен все проверять на истинность. Это каждый, ученый должен быть скептиком. Каждый человек должен да, быть да. скептиком. Далеко не каждый а, им является сожалению. Спасибо большое Владимир Георгиевич. Евгений, Евгения, а мы куда идем? А теперь мы идем искать лженауку на диком пикнике. Ладно, не будем затягивать с вступительной речью. Давайте приветствуем нашего первого докладчика. Это Михаил. Михаил и Татьяна. Конечно. Они расскажут нам о тайне бороды. А, наша теория тайна бороды, как мы ее назвали, состоит в том что мы убеждены, что существует всемирное женское правительство. И это всемирное женское правительство контролирует небезызвестную компанию «Жилет». И совместно с фармацевтическими компаниями, мальчикам при рождении, делают специальную прививку, из-за чего у них начинает расти борода. Затем они умело манипулируя общественным мнением, продвигают противоестественные практики бритья все эти доклады они вас отвлекают от самого главного заговора еще раз тема у меня черно-белое зрение у нас на самом деле а цветное нам навязано чтобы контролировать нас вот я из общества чбз черно-белое зрение вот шарфик видите вот это вот это то что вы видите это неправда эти все цвета это так вы думаете, что это красный? Да, все видят красный. Да, Вот вам сейчас одновременно через чипы, которые у вас в голове, правительство подает один сигнал. Активизируйтесь. Но все же, всем очевидно, красный цвет он приводит к возбуждению, к активации, к действиям некоторым. А зеленый он да? наоборот успокаивает. Так вот, чтобы у вас не возникало сомнений, вам одновременно один сигнал подают, что это зеленый цвет. Но на самом деле это не так Когда рождается человек Помните, да, пуповину перерезают На самом деле в этот момент Чип через пуповину И напрямую в мозг нам, нам всем попадает Надо знать об этом, ребят Давайте вспомним формулу да, Из физики там есть Может не все ее знают, я вам ее покажу Она связывает Длину волны, света Скорость света и чистоту света. Код. Вот. вот слева длина волны, справа наверху скорость света, а внизу частота. Только ее неправильно частота называют, ее чистота надо называть. Потому что чем чище свет, тем светлее он в голове. Мы хотим взять интервью двух прекрасных девушек, Варвары и Марии, которые пришли к нам э, на стенд, ответили замечательно на все наши каверзные вопросы. Да. Э, как вам? Понравилось вообще у нас? Да. Очень познавательно. Что вам понравилось больше, вопросы или тест? Загадки. Загадки, да. А теория конспирологическая, какая вам больше понравилась? А мне больше понравилось первое про то, что про бороды про прожили. Да. <связывание> Никакого места вы не заняли. А мне да. понравилось про черно-белое зрение. Очень аргументированно про а... палочки с колбочками особенно. Это очень опытный наш коллега из Казани. Все хорошо. А, ну то есть что. Конечно, конечно. Не, мне показалось, что с бородами как-то очень похоже на правду. Поэтому они не победили. Это настоящая теория, это не конспирология. А, ну... Хорошо. Раскусили, раскусили. Ну, а в принципе, как вам нравится наш формат? Может быть, что бы вам хотелось бы... Хотелось бы в нем участвовать? Вообще, интересно ли кажется вам это или нет? Вообще, да, в принципе, интересно было бы и... Продолжить общение. Вы слышали про научный скептицизм до этого? А, ну, про научный скептицизм в целом, да. Про вас лично нет. Ну, ну в меня смысле... лично вообще мало. Ну, я, если честно, слышала и про вас, и про зануду, и я уже ходила на многие лекции. То есть вы не случайно к нам заглянули? Я случайно. Главное, что стоит здесь Да. Это самое главное. Хорошо, спасибо вам большое. Which comes from лави the they hold in their и в своих челюстях они держат личинки личинки в свою очередь выделяют специальный щелк, который используют в качестве нити. So и в итоге оказывалось, что один эксперимент закончился с одним результатом, который ожидал один ученый, другой с другим, который ожидал другой ученый. При этом внутри аппаратура показывала, что сам эксперимент, несмотря на то, что уже был завершен, изменил себя, ну, произошел после того, как решили проверить, произошел ли он. Вы не могли бы все-таки уточнить, о чем идет речь? Это какой-то физический эксперимент или еще какой-то другой эксперимент? Вполне возможно. Смотрите, то, что вы говорите, возможно, похоже на... Я и надеюсь, собственно, на то, что вы, да, да, вы говорите, ну то, что вы так описываете, похоже, наверное, на эксперимент с отложенным выбором. Да. Это квантовый эффект. Да, он не имеет под собой никакого значения наблюдателя в том плане, в каком вы пытаетесь его э, сюда привнести, э, это исключительно статистический эксперимент. Он говорит немножко о другом, он говорит об особенности квантовой механики, а не о том, как человек наблюдает. Он говорит лишь о том, что э, если мы э, стираем некую информацию о системе и смотрим на статистику, это не единичный эксперимент, а именно на статистику, мы получаем одно распределение, если же мы какую-то информацию о системе сохраняем, квантовую информацию, мы получаем другую статистику. Этот эффект вполне себе объясняется в рамках квантовой механики без привлечения какой-либо мистической составляющей в виде какого-то наблюдателя, который влияет на эксперимент. В действительности для того, чтобы провести эксперимент, о котором вы говорите, получить эту статистику вовсе не обязательны люди. Этот эксперимент спокойно могут провести машины и просто выдать конечный результат. нашли лженауку на их пикнике вот в во афтенда уже науки конечно же шутка